Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, вышла в блоге разработки большая статья с вопросами и ответами разработчиков по поводу подводных лодок, да, они у нас уже прописались в игре на постоянной основе, Ну, что-то последнее время, да, вот как начался вот этот ранний доступ, я их в игре особо пока что не встречал, по-моему, ни разу ни одного боя не помню, ну, может, не так много я играл, но... Нам да, просто чтобы их получить, надо там потратить, ну, достаточно немалое количество времени, чтобы заработать вот эти вот жетоны, да, в Адмиралтесть, и там их потом приобрести за эти жетоны, в общем, так далее и тому подобное. Я еще сам в процессе, у меня всего там 400 этих жетонов, а <laughs> надо целую тысячу накопить. Ну, донатеры могут да, из наборов их вытащить подводные лодки и так, но, по-видимому, желающих не так и много. Так, вопросов здесь... Ну, немало, так что постараюсь как бы Почитать побыстрее и вкратце Так, почему вы добавляете подводные лодки В игру, да, сразу <смех> Самому хочется ответить на этот вопрос Да, игре уже сколько годиков Там, не знаю, 7. И получается, да, добавляя просто новые ветки Кораблей, как бы, ну, не сказать, что это прям какое-то развитие игры, да, в игре должно Быть что-то, ну, да Какой-то новый контент, появляться постоянно Да, игра онлайн, чтобы привлекать Новых игроков то есть с режимами пока что как-то особо э, не ладится Да, как бы по, кроме обычного рандома сложно что-то еще придумать такое Чтобы игроки, да, постоянно изо дня в день в это одно и то же играли Да, добавляя новый класс, ну, все равно, да, будет привлечение, мне кажется, ну, каких-то новых игроков Просто некоторые думают, да, особенно смотришь, там, читаешь комментарии а, Как будто, да, разработчики такие сидят и думают Как бы сделать так, чтобы игрокам усложнить жизнь да, давайте добавим подводные лодки. Но ну, раз с одной стороны на такой шаг решились, значит, все таки большинство игроков не против такого э нововведения. А по поводу тех игроков, да, которые вот да, там все на линкорах играть теперь, да, будет еще сложнее, то есть мало были эсминцы, авианосцы, да, ну тут с одной стороны, так, любой класс от какого-то другого класса больше страдает, да, к примеру, там, крейсера больше страдает от линкоров, ну, да, в определенных там ситуациях, да, тоже можно там и на линкоре можно тоже ваншот от другого линкора словить. Ну, это все условности игры, да, мы их либо принимаем, играем, либо нет. А, да, вот эти вот люди, которые прятались в углу, в углу карты от эсминцев, ну, и будут также продолжать дальше прятаться, без разницы, там эсминцы, подводные лодки. Так что... Да, подводные лодки тоже думаю Прежде чем понять, надо самому поиграть на этом классе Не так уж там все так <laughs> Радужно и замечательно Да Иногда просто в засвет попал Где-нибудь, там тебе сразу да Вот эти авиаудары поскидывались с <laughs> Несколько Но Я в принципе сам не под... ну, раз Бывал, уничтожал подводную лодку На линкоре, ну и меня уничтожали Ну ничего страшного, игра есть Игра, так ладно, уже три минуты у меня тут демагогия продолжается, будем читать так. Почему все же? Главная цель добавления подводных лодок в игру – повышение разнообразия игрового опыта, добавление нового класса – очень большой шаг для развития игры, чтобы радовать игроков еще много лет. Наша игра должна постоянно развиваться и изменяться. Ну, в принципе, что я и говорил. Постоянный регулярный поток нового контента, новые механики, игровой процесс создают крайне важное для игры разнообразие игрового опыта и взаимодействие между игроками ну то есть все логично короче едем дальше к следующему вопросу почему вы не добавите подводные лодки только в отдельный тип боя создание класса кораблей который ограничен только одним типом боя не выполняет свою главную роль повышение разнообразия игрового процесса ну тоже все в принципе логично мы хотим чтобы все классы присутствовали во всех типах боев в том числе и в основном для нашей игры случайных боях один из наших ключевых принцип если игрок исследовал или купил Корабль, но должна быть возможность сыграть на нем в тех типах боев, которые он хочет, за исключением некоторых временных событий и активностей. То есть, да, тут, в принципе, текст очень много, но суть мы, я думаю, все уловили. Так, смотрим дальше. Шотган. Тактика. Всплыл, пустил в упор торпеду. Торпеды погрузился. На данный момент шотган не широко распространен. Многое в этой тактике зависит от опыта игрока, а также возможности предугадать шаги противника и вовремя изменить свою тактику. Безусловно, мы видели различные видео, как опытные игроки эффективно применяли шотган, однако такие игроки оказывают большое влияние на бой э, и на других классах кораблей. Ну да, логично, если игрок хороший, он будет играть хорошо и на, на других классах кораблей, да, и на линкорах, и на крейсерах, и все. без разницы и могут эффективно реализовать различные рискованные тактики. А в среднем для большинства игроков в бою будет много факторов, которые будут мешать эффективно реализовать шотган. Кроме того, со временем игроки наберутся опыта и будут лучше понимать, как противодействовать подлодкам, что также затруднит использование этой тактики. Ну, кому-то не поможет и тысяча сыгранных боев, чтобы понять, как про противодействовать тому или иному классу, да. До сих пор там сколько лет уже люди играют, и, и рельсоходов полно, и, и такие глупости иногда в рандоме. Насмотришься, что мама не горюй. Так, ПЛО на Леон, Охотник и крейсеров Нидерландов. На данный момент планов добавить ПЛО вооружение на Леон и а Охотник нет. Крейсеры Нидерландов получат глубинные бомбы. Ну, по-хорошему... Не знаю почему, да, нет в планах. Странно, у любого корабля должна быть возможность бороться с любым классом, ну, потому что, да, сами понимаете, ситуация, вот, да, на том же охотнике Леоне где-нибудь, да, остался на фланге один на один с подводной лодкой, у тебя просто нет никакой физической возможности с ним взаимодействовать, да, но только если он там совсем уж на подводной лодке какой-то неадекватный, да, всплывет там. Где-нибудь засветится, и мы из главного калибра сможем по нему пострелять, да? Вот то, что нету специального вооружения для борьбы с подводными лодками, это, конечно, очень хреново, мягко говоря. Так, а что тут они? Ну, прочитали, да? В, в общем, на, на, на, у Нидерландов будет, у Леона Охотника пока не планируется. Ну, возможно, да, в дальнейшем, я думаю, все таки будут что-то с этим делать. Так, как бороться с подводной лодкой, если нечем нанести ей урон. Во. Ну, очень важный вопрос. Так, нанесение урона только один из вариантов взаимодействия с противником. Ну, да, можно на него еще просто посмотреть, да. <laughs> При этом корабли далеко не во всех ситуациях могут именно так взаимодействовать с любой возможной целью. Существует несколько вариантов взаимодействия с подводной лодкой. Первый, нанесение урона, понятно. Подавляющие международные кораблей оснащены глубинными бомбами или авиаударом. Подлодка в надводном положении на рас... В перископной глубине можно наносить урон снарядами, корабельными, авиационными, торпедными бомбами и ракетами. Но если прямого способа нанести урона нет, то стоит положиться на поддержку союзников. А также использовать другие варианты противодействия. Да, там многие корабли с ночным гидроакустическим поиском, РЛС, ну, понятно. В общем, надежда на союзников, если у тебя ничего нету. Надежда умирает последней, как говорится. Так, почему вы оставили сброс сектора наведения аварийной командой это снаряжение и так выполняет слишком много функций. Аварийная команда в случае с подводными лодками выполняет ту же цель, что и при борьбе с пожарами и затоплением. Ее использование в нужное время позволяет снизить или избежать урон. поэтому для сброса сектора наведения аварийной команды подходит наилучшим образом. Да, ну, по-хорошему, тогда, ну, хоть немножко бы снизили время перезарядки этого таланта. Да, а то использовал на да, импульс от подводной лодки, и тут же получил от какого-нибудь крейсера. Пожар с другого фланга, да, прилетело там, ну или, ну, короче, понятно. Кроме того, подводная лодка в команде занимает место другого корабля вместо подлодки, пускающей по целям импульса. Это мог быть, например, крейсер, который активно поджигает цели фугасными снарядами. Но, ну, тоже, в принципе, неприятно. Это, в похожей мере, нагружало бы аварийную команду. Так, БЛО для гибридов. Как мы уже анонсировали в блоге разработки, мы планируем протестировать авиаудар глубинными бомбами на новой ветке линкоров гибридов США. Мы будем пристально сидеть за ходом тестирования. Если концепция в итоге не будет избыточно сильной, то рассмотрим добавление авиаудара, уже представленного в игре кораблям гибридом. Так, на каких дистанциях акустические торпеды перестают наводиться и не планируется ли вносить в них изменения? Эсминцам уклоняться заметно труднее, да? Хотя, не знаю, почему эсминцам уклоняться труднее. Ну, я вот эсмин... на эсминце, ну, сталкивался, может, один-два раза с подводной лодкой, ну, что там, пытаешься там кружить, над ней сбрасывать глубинные бомбы? Ну, не знаю, меня на эсминце подводная лодки ни разу не уничтожала. Так, Дистанция, на которой торпеды перестают наводиться на цель, зависит от класса корабля, цели, уровня подлодки и количества попаданий импульсов по секторам наведения. В среднем она составляет от нескольких сотен метров при наведении на эсминцы и подлодки до полутора-двух километров при наведении на линкора. На текущий момент мы не планируем изменений этих дистанций, даже с учетом того, что дистанция отключения наведения для эсминцев малая быстрый перезаряд аварийной команды и высокая маневренность эсминцев позволяет укольняться от акустических торпед. Ну, конечно, да, еще там форсаж урубил, довернул. Да, ну, я уже думаю, гораздо проще, чем на линкоре. Не знаю. Так, почему убрали гарантированное обнаружение для субмарин и под, в подводном положении? Случайная встреча с вражеской подлодкой на таком близком расстоянии мешала подводной лодке реализовать свой основной геймплей, совершение атак из необычных позиций. Взаимодействие на таком малом расстоянии оказывалось довольно неудобным для обоих подлодок. На такой дистанции невозможно было быстро уничтожить противника из-за дальности взведения торпед. Также не было возможности быстро разойтись из-за ограниченной маневренности подлодок. В итоге Оставались два варианта. Или таранить подлодку противника, или же ждать помощи от союзников. Поэтому гарантированное обнаружение было решено отключить. Так, почему для уничтожения подводных лодок требуется так много глубинных бомб? Да, ну, сами посудите, да, сейчас много кораблей, у кого глубинные... Вот этот авиаудар глубинными бомбами, да, и на, там... на высоких уровнях, особенно дистанции, там, сколько, ну, 8-10 километров, я точно уже не помню, где, как, но до 10 точно есть. Да, и просто подводная лодка, попадая в засвет, может получать так, что по ней сразу, да, сбрасывают, там, 3, 4, 5 вот этих ударов. И, ну, Соответственно, один раз за свет попал и сразу отправился в порт Ну, наверное, поэтому, я думаю Так, глубинные бомбы не всегда наносят подводные лодки один и тот же урон Кроме того, у подводной лодки есть возможность избежать части урона Стоит помнить, что иногда глубинные бомбы могут лишь зацепить подводную лодку И нанести неполный урон Поэтому для уничтожения субмарина понадобится больше попаданий Для большей наглядности и эффективности сброса глубинных бомб Мы ввели специальные ленты в обновлении 0.11.9 Да, ну, то есть теперь две ленты будут то есть, да, это когда попало нормально так и когда попало хреново больше. Как-то так. Так, как с расстоянием изменяется урон от корабельных глубинных бомб и авиаудара? На какой глубине взрывается глубинная бомба? Чем дальше расстояние от точки взрыва глубинной бомбы, тем меньше получаемый урон под лодку. Ну, Понятно. Зона поражения глубинных бомб это сфера с определенным радиусом У обоих типов глубинных бомб зона поражения покрывает всю глубину погружения подлодок Но у корабельных глубинных бомб радиус сферы больше в два раза За счет чего зона поражения шире Урон наносимой подводной лодки зависит от расстояния Штёк до центра этой сферы да. Ну то есть чем ближе к взрыву, тем ну, к центру этой сферы, тем больше урон получает подводная лодка Тоже, В принципе все ну, понятно так, планируете ли вы повысить эффективность эсминцев против подводных лодок, например, дать им выбор между авиаударом и глубинными бомбами? Так, таких планов нет. В общем, ну, дальше тут читать не будем, да, тут 20 тысяч предложений, и, думаю, если я буду читать все, то это вообще полчаса тут буду сидеть. Так, как вы решите проблему разницы в навыке у разных игроков на подлодках? Ну, а как тут решишь, да, по скиллу у нас баланса нет, и тут просто уже как повезло, как закинул, так не закинул. Вот некоторые вопросы, реально, я не знаю, кто их придумал, кто их задавал, это просто, да. Как сейчас проблема решается, да На, на любых других классах возьми И из-за этого, конечно, идет дикий дисбаланс Из-за того, что кто-то играет очень хорошо Кто-то плохо на одних и тех же кораблях И попадая в разные команды Понятно, вот отсюда идут вот эти, да, турбо-сливы Там, когда их в сухую, да, и в кораблях такое бывает Так же, как и в танках Куда от этого не денешься Я даже читать ответ разработчиков не буду Потому что это вопрос очень глупый Как на него ответить, ну, не знаю Ну, я имею в виду, разработчики так, почему у акустических торпед нет разброса? На самом деле у акустических торпед есть разброс. Может показаться, что он отсутствует, но это связано с тем, что торпедный субмарин пускается по одной, как у британских кораблей. Кроме того, торпеды идут кучно из-за того, что наводятся на определенную небольшую часть корабля, отмеченную сектором, а не на весь корабль. Если же речь про то, что все акустические торпеды наводятся слишком кучно и при успешном пуске все или большая часть торпед поражает цель, то это действительно так. Однако у такой плотности торпед есть и обратная сторона. В случае не совсем точного упуск своевременного сброса сектора наведения Или же просто маневра высокая вероятность увеличится Сразу от всех торпед Кроме того, то есть либо ты от всех уклоняешься, либо сразу весь пучок ловишь Ну, приятно, очень приятно Так, планируется ли снизить скорость подлодок? Так, нет, не планируется Дальше, да, чё, как и почему Так, планируете ли делать балансные изменения кораблей Основываясь на силе ПЛО вооружения Да, ПЛО, как и ПВО. Время, время перезарядки ГК и ТД Является одним из параметров По которым можно проводить баланс Ну, короче, балансировку кораблей Недавно мы унифицировали параметры Авиаудара для всех крейсеров и линкоров Используя их это вооружение Это не только позволит нам легче Настраивать авиаудар в дальнейшем Но и упростит балансировку кораблей По этому параметру так, почему всплывшие подлодки получают урон от глубинных бомб, а остальные корабли нет? Это игровая условность. На одном из этапов тестирования, да, представьте, если бы еще обычные корабли получали урон от глубинных бомб, то это было бы не очень приятно. Да, в принципе, глубинные бомбы и так уже, да, влияют на геймплей, к примеру, на тех же эсминцах. Запуская глубинные бомбы, эсминцы, которые не выключили ПВО, да, попадают в засвет. Если, ну, да, ПВО у них активируется, они в засвете. То есть, ну, это не особо одарённые эсминцеводы, да, если ты не понимаешь, что надо ПВО выключать, то иди играй тогда на линкоре, да, ну, скорее, если человек сядет на линкор, он будет сидеть где в углу карты, то есть не оказывая, в принципе, особого никакого влияния на бой. Да, те линкоры, которые в углу боя сидят, я считаю, что все таки мало пользы команде приносит, да, ну, ладно, есть метки, да, игроки, которые там из 20 с лишним километров неплохо попадают, но все равно, да, все таки надо э, борьбу вести за Основная масса боев, да, это по очкам, то есть надо вести борьбу за точки, там так далее. И тому подобное. Все-таки поддерживают как-то союзников, а не так, да, вон я бой один был, там, да, у нас 24 линкора в команде остались, которые в углу карты были, с полным запасом прочности, смотришь на них, думаешь, блин, ну и толк What's от вас, been? да, когда у противника... Остались. Пусть меньше линкоров, но зато у них есть эсминцы, у них есть, да, там крейсера, которые без проблем потом с этими линкорами разбираются. Да, эсминцы там торпедами закидывают. В общем, ну такая вот фигня. Так почему вы не добавите ПВО подводным. Лодкам. На данный момент у подлодок нет необходимости в ПВО. На подводные лодки можно было бы установить довольно малое количество ПО орудий, которые были бы неэффективны. Ну, конечно, да. А что там на них ты поставишь на подводные лодки? Два пулемета, блин? Кроме того, подлодки для эффективной игры важно оставаться необнаруженной. А чтобы сбить самолет. подлодка должна была бы всплыть, становясь обнаруженной и уязвимой. Ну, тоже понятно, да. Подводные лодки, я думаю, это вообще безнадобности, фух, вроде все, все основные аспекты прошли, ну теперь пора играть, зарабатывать жетоны и врываться в рандом на подводные лодке. всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось обязательно ставим понравилось, всем удачи, до новых встреч, пока, пока.